С вами Сергей Бердачук. В этом видео я расскажу о трафике для вашего сайта. Это как кровь для тела, она самый важный быть. фактор для вашего бизнеса, потому что без клиентов, без посетителей на ваш сайт вы не будете получать продажи, не будете получать заказы. Бывает три вида трафика. Это прежде всего ваш собственный трафик. Обращаем внимание, ваш собственный это значит трафик из просылок. Это может быть трафик из каких-то ваших рекламных материалов, которые вы размещаете в смс, например, отправляете. Тот трафик, который вы контролируете, это база, вы конкретно знаете, когда вызвать сообщение. Вот это вот то, наше начало между собой. сети то есть когда у вас есть какой-то поток клиентов на ваш сайт на ваши ресурсы но у вас нет полного контроля и третий вид трафика это подконтрольный трафик когда вы платите деньги и например подаете рекламную кампанию в calledwards или в яндекс .Директ. то есть вы заплатили денежку люди посещают ваш сайт вы четко понимаете куда и как их привести так вот этап привлечения клиента вот самый дорогой самый сложный ваша задача преобразовать вот эти два последних вида трафика контрольный контрольный в ваш собственный то есть в вашу базу клиентов независимо от вида сайта то есть это одинаково работает и для бизнеса по пошиву там одежды да и по продаже стульев мебели Продажи продуктов, по салоны красоты, клинике, все работает аналогичным образом. Если вы правильно сделаете рассылку писем, фактически получается, вы даете рассылку, и через определенный промежуток времени вы делаете рекламную, как говорится, паузу. То есть вы продаете, делаете призыв к действию, и получаете отзыв. Отзывы – это продажи, заказы. Старайтесь работать именно в этом направлении. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта Больше большепродаж.ру Внизу под этим видео есть форма, если вы хотите получать больше материалов по интернет-продажам, как настроить ваш сайт, как сделать его продающим, подписывайтесь, вводите ваше имя и email, mail и на ваши, эти, ваши данные будет приходить рассылка, от которой вы можете в любой момент отписаться, с полезными советами, как повышать продажи вашего сайта. Удачи вам!